Здравствуй, мир! Сегодня тестим старого знакомого, которого тестим уже не первый год. Тестим не оцелены. Категория Freeride до 120 мм. Поехали! Ну, Соломон серии QST. Ничего нового. Вот. Я его тестировал уже несколько раз в разных условиях совершенно. Вот сегодня в этих условиях. Но ну, в очередной раз он ничего нового не показывает, пока подтверждает только все те старые результаты, которые были до этого. То есть лыжа облегченная, при этом э, в ней сделано все, чтобы она была пожестче для стабильности на ходах, потому что поворот у нее, в общем-то, тоже такой вот паспортный, не маленький. Но в итоге она так себя ведет, как просто тупо дощечка. С некой цепкостью, с некой жесткостью, с некой эффективностью на непонятно чем. И в итоге абсолютно бездушная лыжа. Просто рабочее все, но ну, никакого фана не дающее никак вообще. При этом есть у лыжи откровенные проблемы с амортизацией. С амортизацией во всех направлениях и в продольном скольжении на плоском ведении на скорости. А, да, если мы выезжаем на, на разбитый снег, то лыжа входит в резонанс, ее разносит. Поэтому нужно как-то зажимать ее. Либо быть просто айронменом с какими-то безумными ногами которые способны отрабатывать все это вот, и гасить все эти вибрации да? вот, на значит, поперечном при загрузке на сан, опять-таки, ну, понимаете, какой бы ни был целина, прям в рамках, опять-таки, даже если мы катаем курорта, ну, всегда есть какие-то неровности, всегда есть какие-то комки, всегда есть какие-то старые следы чьи-то, которые даже если закрыло снегом, то они все равно внизу есть там, да, и внизу все равно может быть какая-то подложка. Вот, а эти лыжи за эту подложку, они реально, ну, люто цепляются и бьют в ноги. И катание получается какое-то, ну, все надо отрабатывать, и души нет. А, теперь другой вопрос, что мы платим за это, ну, как бы, что лыжи дают за эту цену. Вот мы заплатили за катание на них, там, в, в, великими потерями в контроле. Что мы получаем? В итоге мы получаем ничего. Великая, могучая, ничего мы не получаем. Ну, вот, лыжи ничего не показывают, кроме вот этой цепкости и стабильности но надо понимать, что мы же гоним, разгоняем лыжу для того, чтобы что-то, для того чтобы получить некую динамику, да, для того чтобы получить некую там пружинность для того, чтобы как бы получить какую-то вот взаимную сопротивленность связь, там мы ее задавили, она нам отдала эту энергетику, да, для того чтобы там в амортизировать ничего ни, мы не получаем ничего, ни души, ни амортизации ничего, как бы все, то есть лыжа для тех, кто, знаете, вот не решил еще проблем на трассе, да, при этом уже едет целину и вот эти все динамики вот эти все там провалы, там мягкий задник да, ой, а у меня лыжа ушла в телевизор там, ой, а у меня вот тут я на носок передавил, у меня лыжа провалилась вот да, вот этих проблем с этой лыжей не будет. Эта лыжа, блин, понятна и вообще. В принципе, там человек с любой, наверное, техникой как-то на ней то протрахтит. Вот, но если мы говорим о том, что мы, как бы, катаемся нормально, можем, мы, как бы, хотим что-то от катания, более того, что просто спуститься живым там вниз, но вот, как бы, не годится, не работает. Не тот вариант, вообще не тот вариант. Ну, никак бы, ну, вот. Все. То есть, статистическая эффективность, это не то, что мы хотим от лыж на самом деле. Мы катаемся ради эмоций, да, и вот эмоций в этих лыжах нет. Все. Ничего нового она мне не показала, ничего нового для меня не открыла. Все. Пойду за следующими. Подписывайтесь, не пропускайте, ставьте лайки видео. Пока.